Это ловушка. Это единственный выход. Так что... Скоро узнаем. Да, чё у них с диалогами-то? Такое ощущение, когда они через рацию говорили. Приветствую всех любителей видеоигр. Продолжим проходить, это как раз с того это момента... Стоит? Других вариантов нет. Такое ощущение, когда они через рацию какую-то говорят. А, как раз, наверное, судя по всему, с того момента, когда Чарли должен был сгореть если не сгорел, то все хорошо если сгорел, то все плохо потому что получается минус герой но подсказка была поэтому я верен ей значит он должен жить значит он должен жить Куда мы попали? Ну, сейчас вроде получше не знаю, может быть мне просто показалось или еще что ну фиг его знает но я бы на вашем месте, держался бы поближе Друг другу. Так, нам нужно, кстати, искать картины, монетки, всякую фигню. Так, что у нас тут есть? Ничего. Ровным счетом ничего. Так, ну я что-то ничего не вижу что-то же должно быть так он со вспышкой ходит так ничего интересно посмотрим дальше mm. спа колум спа Да, звук, конечно, плохо слышно. Так, осмотреть. Используйте, чтобы осмотреться. Здесь может быть скрытая информация. Опа. Карточка. Так, кто тут кричит, кстати. Чейси Кларк. Пригодир. Хорошо. Так, здесь что-то интересное, да? Ага, я туда не могу зайти. Так, окей. Так, она смотрит наверх. А, она смотрит на этот споколом. Хорошо. А, ни субтитров, ни перевода. Так, здесь еще можно пройти, да? Как она осторожно, конечно, но очень долго идет здесь. Там не так высоко падать, кстати. Я понимаю, что это был бы обрыв какой-нибудь там прям, прям обрыв какой-нибудь. Так, подъем наверх. Тут улитка опять. Ого, хорошо, собраться, блядь, сейчас, конечно. Опа, дверь закрыта. Куда попасть можно, интересно, или нельзя? Так, ну мы пока в эту дверь, значит, не суемся. А, вот и в эту дверь мы, значит, не суемся. Что-то меня напрягает, эта дверь. Так, а что внизу было? Внизу я чё-то не посмотрел Ничего, что там? Ну-ка Опять, да, вот это вот долгие хождения Блин, ну здесь не так мало места, чтобы вот так идти, если честно Вот если даже так подрассудить Видите? Кого? Что что там, как думаешь? Проход Так, здесь что то тащили тяжелое? Так, еще одна статуя. Так, что у нас здесь? Так, страшновато тут. Ага, еще одна дверь. Сейчас какой-нибудь скример будет, блядь. А, никакого скримера не будет? Ну ладно. А все, что ли? Просто сюда зашел осмотреть. Ну, вроде повертел, там ничего интересного не было. Так, ну тут всякие полотенца, пледики. Опа. Насмарк что-то зовет. Насательное обрушение потолка в котельной. Коллеги, прошу учесть, что из-за воды, которая натекла из прачечной, обрушился потолок в котельной. Это привело к значительному повреждению оборудования и систем водоснабжения. В сложившихся обстоятельствах мы приняли трудное решение. Немедленно закрыть оздоровительный комплекс до окончания ремонта, что может занять несколько месяцев. Всех гостей уведомили и попросили до конца дня освободить номера. Служебная записка с Покалумп. Ремонт несущей конструкции 350 тысяч, ремонт котельной 150 тысяч, отделка 80. Нам это не по карману. Там же с уважением, Омс, да? Аня Г. Пульни, доктор Гарль Пули. Доктор Гарри Пули. Упа, смотрит, стоит, смотрит за нами. А теперь, а теперь, если посмотреть сюда, будет скример. Не будет скримера, ладно. Надежда, надежда умирает последней. Я. Yeah. Вот ты там нашла. Давай, давай, давай, пошуршали, пошуршали. Нашла там что-то походу. Так, так они долго здесь лазят, конечно. Долго не то слово. Она что походу наверху нашла. Давайте посмотрим дверь. Проверим. Такая поп- а, угу угу. Вы пока ищите другой выход. А, вон он, вон он. А, -а, -а. Всех рядом с а, если вот здесь вот тупо, вот здесь вот стоять и ждать. Он придет за нами, интересно. А, сюда нельзя. Было бы угарно, если бы он пришел, если честно. Потому что он только что же вон там ходил. Сверху пришел откуда-то. И пропал где-то. Ну, я как понимаю, нам сюда, в любом случае, сюда. Марк, помоги-ка. Давай попробуем выбить эту дверь. Блин, что-то не громче, что ли, разговаривать резко? 3, а, то есть, 2, ту 2, дверь вы не хотели 1, попробовать выбить, давай. да? <свист> Очень. Ну, конечно. Блять, ну конечно. 9? из мы упали. Мы придем к тебе, будь здесь! Скорее! Нихуяся! это, <сёк> по-моему, самая плохая идея, Ой. будь здесь. О, еще уведомление. Что? Но текст был другой. А, -а, а что, текст был другой? Все, читай по тексту, блять. Так, сейчас у нас всех разделит, значит, по одному, да? У нас, то есть, были шансы на у троих. Ну, по одному у нас шансов не будет. Но нас сейчас разделят, но это, как бы, ну, логично. Так, что-то ни одной картины не наблюдаю. Вижу монетку. Что? А, нет. Строитель. гранд строитель, да? Ну, так. Три из пяти так там ничего нет тут тоже на стенах вроде ничего вообще что-то картонах там ищет так отсюда мы пришли начнем сюда ну так естественно сюда бля Она слишком громко плачет если честно Опа. Манекена. Уйди! Выпусти меня, мудак! Я не... А, то есть это женщина, которая в радиорубке. Лаура Мерфи, Старший электрик. То есть он убивал, да, бригаду, которая здесь же и работала. Но мы это поняли только что по звуковому сообщению, которое женщина записывала сейчас. Он ее, судя по всему, тоже с концами. Так, о, секретный материал. Вот это мы любим, вот это мы любим. И, оп. Джесси, я увольняюсь. Как ты прочитаешь, меня на острове уже не будет. Не ищи меня, я ухожу. С меня хватит. Моника. Не факт, что это именно так все и было. Скорее всего, он пишет, писал эти все записки. Якобы они уходят, у них неотложные дела, им все надоело, что-то здесь не так и бла-бла-бла. Ну, вряд ли именно что-то здесь не так, скорее всего. Так, мы сюда не пойдем. Ага, и сюда мы не пойдем. Пойдем сюда. Да, я вот сейчас, сейчас очень сложно понять, куда нужно идти. Максимально сложно. Потому что можно пойти еще, видите, и сюда наверх подняться можно. Блять, крысы какие-то еще здесь везде. Не, подожди, наверх мы пока не пойдем. Шкафчики открыть нельзя. Давай попробуем дверь выбить. Ага, ворона. Опа, прошелся такой. Ага, здравствуйте. А мы его как раз не увидели в этот момент. Ну, тож мы отвернулись. Значит, нам сюда нельзя идти, а мы пойдем сюда. Так уж и быть. Ух ты, Повесился. Так, зап... да, да, да. Франк Галдерман. Персональный инженер. А, ведущий конструктор. Десятый. Интересно, другой вопрос, зачем это все? Ну, то есть он же, получается, приводит жертву, заставляет ее играть в эту своего рода игру, о, монетку, своего рода игру. О, нифига тут дырок. И тем самым люди начинают искать все это, находят, читают, понимают, куда они попали, понимают, с кем они, примерно, примерно, по чуть-чуть, по чуть-чуть. же не просто так все здесь разбросано. Ну, кроме монеток. Монеток нам этот оставлял. Раскащик. А, смотритель, смотритель, я вспомнил. Так, ну пойдем наверх. Че? Так, фонарик, ну нам некуда деть этот фонарик. Блин, она на одну руку лезет. Потому что у нее фонарик с ключом в руках. Не отходи. Конечно. Вот. Запомнили? Не отходим. А как от него не отходить? Сейчас увезут. Сейчас уползят, смотрите, вон там веревка есть. Ну я прям знал. Это что, блять, было? Страшно, страшно. В... Я в курсе, страшно. Так, в какую сторону пойдем? Направо? Пойдем сначала направо. Так, тут вроде ничего нет интересного. Ладно, пойдем налево. Чё то картин давно не было. Я что то их прям сначала на каждом шагу находил. А теперь, блядь, ни одной картины нет нигде. Не, сейчас точно что-то будет. Ты можешь как-то поближе идти, пожалуйста? Он такое расстояние держит, как будто я не знаю. Как будто сейчас пол провалится, ему надо будет бежать от меня в страхе. Так, началось. Спуститься надо? Ты шо? Ну пойдем спустимся. Вообще весьма глупо, иди, если честно. Где-то должен быть выход. Блин, так плохо видно. А если выключить? Ой-ой-ой, без фонарика вообще темным-темно. Так, это котельная, кстати, которая разрушилась, судя по всему. Да, да. Вот сейчас это было реально страшно. Это котельная. А еще монетка. Хорошо. Не помешает. Тут должен быть проход ну конечно конечно сейчас сейчас сначала надо все осмотреть я же повторюсь давно картин не было так на стенах ничего нет но здесь конечно очень темно прям очень сюда все понятно. Как бы и дураку все понятно. Интересно, сейчас будет бояться высоты, ну или или это так, или это еще слишком низко для тебя? Так, давай, поехали. Тих, тих, тих. Тих, куда ты падаешь? Отлично, прошли. Теперь куда? А теперь опять вниз а все не стопы все хоро... Ух ты блядь, напугал два манекенчика тут стоит здесь смотреть негде да ничего на полу толезь ты сюда пожалуйста вообще-то вот это было бы идеальное место для убийства здесь так темно ни черта не видно вот а вот здесь уже мало места, мало реально места, чтобы пройти не боком. Смотрим дальше. Конечно. Там еще свет горит. Подозрительно, слишком горит-то свет. Я бы сказал, чересчур, подозрительно. Че, все, что ли? Марк, помоги мне с этой херней Ни одной картины не нашел О, что-то нажимать, надо? Это я могу. Я не представляете? Так, у нее еще отвертка есть, не забываем. где мне включи, пожалуйста. О, так, и картина, да хоть одну. У меня же такое ощущение, что картина это прям что-то теперь уже. Опа, на. То место, где а. чувак повешен. Мы там уже были. А ведь мы могли пропустить это место. На всякий случай готов кнопки нажимать. Вдруг за ногу потянет. Если сверху вниз, то это сложнее. А, ну да нет, это проще пробраться. О, сейчас какой-то скеймер будет. Бля, буду. Ща мы, блядь, проползем, нахуй. Тану, Ничего такого. Марк, а ты где? Марк, а ты лезешь? Блин, я один. Пусть, таймер 9 секунд дверь какая-то ним пока не будем не трогать что за херня зачем это какое-то послание хочет нас запугать или сказать что-то нет то пожалуй откроем дверь Закрыто. Закрыто. ключ нужен Ага, понял, хорошо. Недоступно. Нужен ключ. Где искать ключ? Наверное, здесь. Как открыть решетку? Нажать на кнопку. То есть нам обязательно надо будет на нее нажать. Ну ладно, давайте нажмем. Не очень-то хотелось, но это просто манекены. Ага, кто-то должен друг друга перетянуть. Да, и вправду. Блядь! <связать> И эпично для казни. Но ну, это что-то в стиле пилы. Ну так. Если подумать. Да, вот такие вот подобные все подобные игры. Это что-то типа в таком стиле. И у них, видите, было ограниченное время, чтобы это сделать. Спа мастер. Ключ от спа. И получается, если бы они не сделали это за определенный остаток времени, то их бы притянуло обоих. И тогда бы они умерли бы вдвоем. Ну? Опа. ха. Восьмой. А у нее бума, а у нее есть такая? А она без кнопки, кстати, посмотрите. Недоработка. Хм. Что-то здесь не так. Ну, в принципе, для идеи это неплохо. Недоступно было, но теперь у нас есть ключ Сейчас сразу хлоп и больше нет ключа Ну конечно, они же все, блядь, могут целую связку ключей хранить Или она его выкинула А, все, мы вернулись Мы вернулись к ней Убежали, конечно же Вдруг она там уже не жива Опа, опа, опа, сейчас, сейчас что-то пропущу, блядь, поспешу Картину, например Пойдем-ка в ту сторону. А, ага. Блять, монетка. Монеточка. 36. Ладно. Одежда. О, вон она, вон она, живая. Все, все хорошо, живая, целая, здоровенькая стоит там. Ничего не делает. Даже дверь не попыталась открыть. Так, это уже все, это уже конец. А, ну здесь больше ничего в принципе интересного и нет. Марк, сюда. Помоги сдвинуть. А сейчас опять на кнопки нажимаю, да? Вы где? Марк, <как> <как> <как> <как> Джейми. Почему ты нас не слышишь? Все блядь. нормально. Мы живы. О, слава богу. Мы нашли ключ. Пошли отсюда. Если не открывает, а там здравствуйте, блин. О, Эпично, эпично пришел. Ой, я про этих, кто уже... А? Ты Чего? Ты это слышишь? Сюда. 181. Еще кого-то убили двоих. Видите? 181. Двоих, не одного. А, нет, одного. 180. Было 178. Институт uh, ревераш. Потом плюс 2, 180. Это вот эти двое. Которые, наверное, убегали отсюда. Ну, этот тюмет с дочерью Мое предположение, что они мертвые. Я не думаю, что они отсюда уплыли или выбрались как-то. <как> опа наебать ебать, здравствуйте. Не трогай меня! Так, что делать? Что делать? Не споткнись. У нас этот есть ингалятор. Беги, беги. Не он такой медленно, идет такой. Здравствуй, я тебя ждал. Блядь, только не сюда. Нет, нет, нет, ты дура. Ебаный рот. Нахер ты сюда зашла. Ты что, блядь, не видел, что тут, блядь, дверь какая? Ебучий случай, блядь. Я хуею. Как сюда можно было зайти? Если надо было поворачивать налево. Ой, да, конечно, давай сейчас побежим, разделимся, блядь. Опа. Минус еще одна нахуй. Ну все? Пиздец. Вот, и музыка заиграла. Ага. Нам еще выбирать, кого убивать, блядь. заебись просто. Конечно, вы попались, блять, а неху ходить, блять, поодиночке. Им выйти! Черт. То есть мы сейчас будем решать, да, кого убить? Что это? Заебись. Не, ну вот это. А, это вакуум, который заберет воздух. Поднимется давление и пизда. Блин, ну это, получается, их общая Я... пара окна закрыты наглухо видимо он хочет чтобы мы смотрели стой смотри тут какой-то рычаг чтобы дать воздух нет не обеим на кого укажет рычаг та задохнется что не ну он хочет чтобы мы выбрали Господи! Честно, можно ли было это как-то избежать? Не могу. Будем стоять, тогда они обе умрут, Марк. Да, это конечно все хорошо. Пожалуйста. Не хочу, я не хочу умирать. Помоги мне. Хороший вопрос. Сейчас они обе Надо умрут, какой? Сейчас. А можно ли, Глянь. А-а-а, я даже не знаю против кого. Но это астма. Она рано или поздно умрет, типа, в целом. А если никого не выберу, то они оба умрут, да? Да ладно, давай тогда, Эрин. До свидания. Ну я. Ну, типа, смысл. Смысл убивать двоих, когда надо только от одной избавиться. Раз уж это игра. Выбор невелик. А теперь меняй резко. Меняй. Меняй просто резко. Ну, все, понятно. Не могу. Прости, Эрин. Я... Прости меня. Всё. Прям заскриптованно. Интересно, можно ли это было как-то избежать? И интересно как. Не выбрать никого? Так они бы обе, скорее всего, бы погибли. Но ну, я думал об этом, но... Но это прям все с концами. Да, вот у нее расширили зрачки, и все точно с конца. Минус один, точно. Возможно, даже минус два. Я... Боже, Эрин. Она... Она умерла. Она правда умерла. Господи. Как же так? Джейми. Я... Спасибо. Конечно, спасибо. А что Николай. мне было делать? Мы не виноваты. Это все дюмет. Это он устроил. Блин, Нам интересно, нужен план. не выбробные. на игры, ловушки и остальное. У всех убийц из нашего шоу были слабые стороны. Предлагаешь попить с ним чаек и поговорить по душе. Предлагаю подумать головой. Гадать можно бесконечно. Но если нас убьют, разницы нет. Нахрен расследование. Я хочу выжить. Расследование это способ выжить. Ну вообще, да. Нам его не переиграть. Надо быть умнее. Ему нравится убивать по одному. Надо держаться вместе. Постой. Ебать, вы догадались, нахуй. Возможно, он нас прослушивает. Куда пойдем? Назад, паромом. По он уплыл, помнишь? Он на тросе. Может, притянем? Давай тебе сможет. Тогда маяк. Может, сумеем послать сос? Полиция так. ведь должна патрулировать озеро, так? Даже здесь? Свет маяка видно намного миль. Ты что-то снимаешь? Без доказательств нам не поверят. Мне что, снимать, как он нас убивает? Да, и тела. Для полиции. Опа. Слышите? Стены опять двигаются. Ты куда побежала? Ебанутая? Кейт, стой! А куда разделяться? Ебать! Ну конечно, сейчас теперь хлопай, с этой стороны ее прикроют. Конечно. Оп, досвидули. Марк! Минус еще один. Оп. И минус Джейм! вы еще. Ну, конечно. Оп, и еще стеночка. Стой! нет! Ну, блять. В четырех стенах ее зажал. Оп. Просто, блять. Блять. Конечно. Просто за одну секунду всех разделил, блядь. О, там что? Ебало? Зацепился Кнопка, да? кнопка. За камеру зацепился О, Вот это сейчас было жесткое падение Так, что? Камера падает Поймал Ебать, поймал Вот это фартануло Я просто почти геймпад положил Ещё чуть-чуть. Но почему-то я так и подумал, что оттуда что должно упасть. Но то, что мы не упали в клетку, это прекрасно. То есть из-за того, что вентиляционная труба слишком старая, скажем так. Ага, мы можем... Нас просили фотографировать. Чан с кислотой, да? Стоп дня кислота. Там что-то есть. Не хочешь туда руку сунуть, проверить, что это точно кислота? Нет. Может сейчас фоткать надо? Надо отойти, наверное, сфоткать. Ну, а как еще? Да, да, реально надо сфоткать. Как фоткать-то? Блять, я забыл, как фоткать на какую кнопку фоткать. Так. А, X, Y. А, на выстрел. Ага, все хорошо. Так, что еще? Ну, если фоткать, все, в принципе. Так. Ага, здесь что-то есть А, камеру сфоткать не надо? Не надо Так, если мы не упали в клетку Если мы не упали в клетку Опа, опять 2, 4, 6, 8, 10 10 10 10, значит все верно Так, если мы не упали в клетку Куда мы и должны были изначально упасть Кстати, почему ее нельзя сфоткать, не понимаю то значит дюм отсюда придет значит есть шанс что нам придется где-то потом спрятаться правильно правильно а где прятаться а откуда прятаться фиг его знает еще непонятно откуда он придет ну примерно понятно откуда он придет Опа что там а? так доставай Объектив для камеры, да подходит супер. Ну, я объектив нашел. Так хорошо. А для чего он? Сейчас проверим. Объектив, и объектив. Что-то только не помню, для чего он. А, качество реально намного лучше Опа, я что-то сфоткал Так, а где прятаться нам, если надо будет э, Так-то Я думаю, здесь можно спрятаться Под столом, кстати Или он сюда придет А, он здесь курит Блять, где прятаться-то А, вот здесь, если что, можно спрятаться Да-да-да Он может и отсюда прийти, Блять, Пиздец Вообще беда Вообще беда полнейшая. Так, что нам еще надо сфоткать? Так, вижу дверь. Он может и оттуда прийти, кстати. Блять, я очкую. Но он должен за нас Опа, опа, опа, прячься, прячься. Упать, а вот и он. А точно ли я здесь спрятался? Блять, хреновая идея. Очень хреновая идея была здесь прятаться, походу. Где он? А, вон он. Ой-ой-ой, он же может сюда зайти. Ток не заходи. А, он, наверное, нас в клетке сейчас не увидел такой. Пизда. Ладно. Все? Ёбаный рот. Так, теперь не так страшно. Я просто подумал, откуда он может прийти. А прикиньте, если бы я к двери пошел. Так мы же бы с ним просто столкнулись бы лицом к лицу. Так, судя по всему, мы сейчас будем здесь ходить и прятаться от него. Так. Походу, он что-то взял. Да я... Во, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Повезло. Все, все, все, я спрятан, спрятан. Я даже не отпущу кнопку, пока я здесь. Блин, он, кстати, мог бы нас увидеть. О, дыхание. Хорош. Хорош. туп там что-то стучит. И сейчас, он, знаете, как это? Как бывает? Сейчас что-то уронит, отвечаю. Блять, он так близко к нам. А, ну он эти куклы делает, как я понимаю. Если он сейчас что-то уронит. Прям рядом со мной, блять. Под... А, поднимет такой. И не увидит нас. Это будет самый большой файл этой игры. Ну, это мое мнение. Да, поднял. Поднял и не увидел. Блять, да тут стол ему по пояс. Он бы увидел. Я понимаю, если бы это было, было бы что-то наподобие кровати. Но, блядь, это чересчур. Так, он ушел. Дверь закроется? Нет, не закроется. Но мы видели, куда он ушел. Так, это слишком близко, походу. Стой ты, не дергайся. Так, что он сделал к ней? Ага, провода. 72, 93. 72, 93. 72, 93. Надо запомнить. 72, 93. Он делал еще один манекен. Опа, там тоже что-то есть. Бля, я бы не шумел так 0028 7293 0028 но это возможно серийный номер но ну, этих подожди 7293 а... Хотя нет, фиг знает, что это. Я просто подумал, может быть это жертва, но нет. Там 180 и так далее, и тому подобное. Будет угодно, если сейчас опять прям здесь буду прятаться. Мне бы фонарик бы какой-нибудь бы, чуть-чуть бы. Так, вижу выход, кажется. Блять, это нихуя не выход. Так, а куда мне тогда? Я в эту же дверь не пойду. Вы че, на похож, что ли? В эту же дверь идти туда же, куда этот чело Какая глупая хрень идти туда. Очень-очень плохая идея. Блядь, ебаный вот. Так, ничего интересного. Так, где прятаться, если что? 68, 83. 68, 83. Ага, хорошо. Не знаю, зачем это. 7, 8, 8, 3, 68. Так, ну нам хотя бы дают подсказку, где прятаться в случае чего. <связывая> Бать, это было сейчас громко. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, сейчас там какое-то лицо страшное. А, нет, ладно. А, живые уши. Настоящая челюсть, настоящие уши. То есть, он к манекенам приделывает части тела живых людей, которые им принадлежали, судя по всему. Так, если что, я уже вижу, куда я пойду прятаться. Я же говорю. Ну, нам хотя бы дают время. Видите, много времени. Реально... Блять, тут только не выйдешь, что я только... А, свет выключился. Ух, Это хорошо. Это меня успокаивает, потому что будь бы включен свет, было бы ни хрена тебе, что у нас не заметил. А так в темноте, понятно. Блин, а прикиньте, было несколько нычек, поэтому так много времени дали. Нет, он там сейчас что-то делать будет. Это что, наш обгорелый друг? Блядь. Насколько близко подойдет? Нет, не близко. Я буду сидеть здесь до последнего, пока он прям не уйдет, не уйдет. Он там идет, идет, идет, идет, идет. Идет, идет. Вон он, вон он, я его еще вижу. Ушел. Почему свет куда-то делся, когда он пришел. Ну ладно, хорошо. Опана. пригодится. Конечно, конечно, бери. А, вот, вот, вот, вот. Оружие. Изоленты, да, сейчас прикрутит как-нибудь. Чтобы с чего ему в глаз воткнуть. Отлично. Вот. Конечно, отлично. Мы ему прям в глаз вкрутим его. Вы, вы, вы видели? Шейдеры не было. Там была это... Ну, пустышка. Шейдер. Ш украли шейдеры. Блин, он на Марк. О, не, на, на... на этого похож. Что за херня? Ебать. Из живого oh, человека. Как? Ладно, тихо. Здесь. То есть он из живого человека Но это не этот, не тот, который сгорел Потому что у него была бы вся обгоревшая кожа Он из живого человека делает манекена То есть он его степлером скрепил полностью Лицо механическое, чтобы открывался, закрывался рот Блин, это серьезно Кнопка какая-то, но мы ее трогать не будем Он, судя по всему Хочет начать делать живых манекенов в этом месте. Серьезное заявление, серьезное. Она, а кстати, его сфоткать. Что-то я не подумал. И вот и я не подумал об этом. Сейчас будет вообще отличнейший кадр. Это будет лучший кадр за сегодня. Возможно, даже на превьюшку можно будет взять. Вот так вот. О, вообще красота! Еще тело сфоткаем. А ноги от манекена. То есть он к нему только ту еще присобачил. Ага, хорошо. Кстати, насчет манекенов. Ладно, я уж туда не пойду, если честно. Это немножко очко... очковенько идти туда. Рука. Кстати, что это ты ее тоже не сфоткаешь? Ладно, как хочешь. Судя по всему, он нас потерял И сейчас в этом наша выгода Наш плюс Из-за того, что мы потерялись, скажем так У нас есть шанс выбраться о семь, семь, 7 семь, 8 7, что там, блядь Там этих манекенов было жопой, жуй Так, подождите-ка Теперь надо подумать надо сейчас посмотреть, есть ли тут где-то код. Так, карточка. 0627-1989. Средственный департамент ФБР, отдел поведенческого анализа. Специальный агент Гектор Мюндой. Мюндей А сфоткать? Сфоткать? Подожди. Зач... А что ты не сфоткал-то? Это же, блядь, документы. Так, ладно. Ищем пароль. Либо он здесь. Либо он был на тех этих. Приветствуем новобранцев. Судя по всему, тут лицо мюнде. Фото с курсантами ФБР нашлось. Ну, тут надо все об этом, об этом, об осматривать все это дело. Так, теперь надо подумать, пароль. Пароль должен быть где-то. Скорее всего, на манекенах. Так, теперь мы пойдем туда не спеша. Вдруг он вернется. Так, сейчас будем записывать. Их тут несколько. А, у него, по-моему, нет пароля, кстати. Да. У него никаких паролей нет. Я не знаю, это просто мы можем посмотреть на это дело. Четыре цифра. Четыре цифра. Четыре цифра. Так, ну он, судя по всему, совсем ушел, да? Совсем ушел, хорошо. Так, поехали. 6-8-8-3. 6 8 6, восемь восемь три едем дальше значит он их нам все-таки не просто так называл но память у меня короткая просто поэтому я и забыл Что, все а она там быть если мы ему попадемся это будет вообще весело так я его вроде не вижу да его вроде здесь нет Осмотри ее, и мы пойдем. 7, 2, 9, 3. 7, 2, 9, 3. Был еще один пароль, но если мы, короче, эти два не подберем, я дальше назад возвращаться вообще никак не хочу. А вот этого можно посмотреть. А у него три цифры, по-моему. 0,0,28, да? Не хочу ближе, потому что вдруг скрипт сработает. Да, 0028. Вот с него и начнем. 0028. С него и мы начнем, так будет проще всего. Я его записывать не стал. Поехали. 0, 0, 28. Ну давай своими ручками быстрее. 28. Опа, сразу подошло. А, он сзади, смотрите, стоит. Ах ты. Ну, все. Я сейчас... Чего? А, так это разные можно попробовать. Семь. Два. Девять. Три. Ну вправду разные. Ух ты, блядь. Ага, это прям запись, когда до того, как мы их ударили, понял. 6, 8, 8, 3, 6, 8, 8, 3. Так близко. Блядь! А, это когда Почему? эту штуку вылезла, понял. Вот оно как. Все, на ну, нам больше нечего смотреть. Может быть, что-то еще было, но помню, что было три. Так, думай, где спрятаться. А, нет, тут уже, наверное, не надо будет прятаться. Ну, тут негде спрятаться. Конфиденциальная информация. О, живусь, моя любимая. Психологическая оценка, проведенная доктором Изабеллой Гарсия. Имя пациента – Мюнде Гектор. Оценка поведения. Гектор прибыл на прием с опозданием в 24 минуты. Когда мы сели и начали разговор, он с трудом поддерживал зрительный контакт. Ему было тяжело описать свои чувства. Он был зажат и насторожен. Гектор очень много работает и в связи с этим плохо спит. Гектор рассказал о недавно скончавшейся матери. Судя по его поведению, он не до конца смирился с ее смертью. Я настоятельно рекомендовала курс антидепрессантов. Но он против этого метода, так как уверен, что это негативно скажется на результатах его текущего расследования. Гектор описывает свою работу в мельчайших подробностях. И в отличие от предыдущих ответов, его мысли звучат последовательно и логично. Он проявляет нездоровую одержимость своей работой. Но причиной может быть недавняя тяжелая утрата. Ну, стой, стой, стой, стой, не бросались, листочек, мы еще почитаем. Честер Белла, доктор Изабелла Гарсия, психолог-консультант касательно специального агента Гектора Мюнде. 4 июня 98 -го года. Психологическая оценка, проведенная доктором Изабелой Гарсиями пациента Гектор. Наблюдение за поведением мистера Мюнды прибыл на прием с позадачей 3 добровольно проводил меня в кабинет. Он был одет опрятно в черный костюм с расстегнутой рубашкой и расслабленным серым галстуком. Когда мы сели и начали сеанс, ему было сложно поддержать зрительный контакт, он с трудом выражал чувство, был немногословенный дерзок напряжение всего разговора. Мюнды сказал, что много работает и в связи с этим плохо спит. Кроме того, он рассказал о своей недавней скончавшейся матери. Судя по его поведению, он не полностью сменил свою смерть. Он также перенебрег приемом депрессантов, которые прописала, оправдывает, это за на расследование. Гектор описывает свою работу. так это все то же самое. Так это все то же самое. Ну, кажется, там именно в переводе чуть-чуть по-другому, потому что она говорит, что я думаю, что это все сделал в утрате, а он говорит, что это это, он говорит. Ну, в общем, пора сваливать отсюда. Блин, за одну серию не нашел ни одной, ни, ни одной картины не нашел. Блин, печально даже как-то. Так, а куда это мы попали? А закрыть за собой решетку? Не понял. Это же палево, блядь. Это прям чернющее палево. Если он сюда придет, то все. Здравствуйте, он свалил через решетку, все понятно. Я знаю, где искать. Все. Мы двигаемся за него, а на этом закончим. На этом серия закончится. Надеюсь, что в следующей серии мы найдем хотя бы одну картину. Ну, или за, и за эту серию, и за следующую серию две картины. Поэтому спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. На телеграм ссылочка в описании. Всех люблю. Всем пока!